Фиксатор тип 2665CC предназначен для закрепления заготовок посредством цанг тип 01005C. Эти цанги предназначены для точной фиксации деталей и могут быть для зажима круглых, четырехгранных и шестигранных профилей. Фиксатор возможно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении. Для выполнения работы выбирается цанга, подходящая по размеру и профилю. В исходном положении рукоятка должна быть расположена в положении против часовой стрелки. Приемная втулка утоплена. Затем цанга вставляется в отверстие фиксатора. Паз цанги направляется по направляющему штырю и подводится до касания с затяжной гайкой. Вращением гайки происходит заклад цанги. Деталь вставляется в цангу. Возможно, гайку придется подтянуть. Если усилие будет велико, Необходимо вставить вороток в отверстие на гайке и подтянуть ее, вращая по часовой стрелке. Поворот ручки по часовой стрелке вызовет перемещение приемной стулки вперед, навстречу конусу цанги, и деталь будет зажата. Если после зажима детали ручка попадает в зону обработки, ее положение можно изменить, переставив по шлицам на механизме отвода. Повернув ручку против часовой стрелки, ослабляется зажим цанги и деталь можно извлечь. Фиксатор просто в обращении, обеспечивает высокую точность, жесткое крепление и быструю смену заготовок.